В эфире телерадиокомпании телерадиокомпания Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент сегодня принимает участие в открытии медиафорума стран Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие организовано в рамках председательства Крымской Республики в ШОС. На медиафорум приглашены руководители государственных органов, представители секретариата ШОС, ведущих СМИ, а также медиаэксперты из стран ШОС, государств, членов наблюдателей и партнеров по диалогу. Основной темой медиафорума является роль средств массовой информации в развитии Шанхайской организации сотрудничества. Участники обсудят современные тренды развития медиа и единые подходы к вопросу развития общего информационного пространства организации. В ходе форума ожидается проведение панельных сессий по следующим темам – динамичное продвижение платформы ШОС посредством медиаресурсов стран ШОС и создание единой площадки для эффективного взаимодействия с стран Шанхайской организации сотрудничества. Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев подал в отставку. Информацию подтвердили в ведомстве, однако подробности ухода не уточнили, отметив, что заявление Нурбек Мурашев написал по собственному желанию. Напомним, что черную калошу, как самому неэффективному чиновнику-бизнесмены, вручили именно Нурбеку Мурашеву. В области выявили контрабанду табачных изделий с акцизными марками Таджикистана. По данным ГСБ, сотрудники Финпола с милиционерами остановили легковую машину Toyota Камри». В ней обнаружили коробки с табачной продукцией «Ротманс». Всего в машине перевозили 16 тысяч пачек сигарет. Как пояснил хозяин, груза табачные изделия ввезены контрабандным путем для дальнейшей реализации на рынках Бишкека. Согласно заключению торгово-промышленной палаты, оптовая стоимость задержанных табачных изделий составила 800 тысяч сомов. По делу ведется досудебное производство. Под председательством вице-премьер-министра Алтына Мурбековой состоялось заседание Республиканского штаба по организации летнего отдыха для детей и подростков. Необходимо провести работу по подготовке детских, оздоровительных и пришкольных лагерей, а также центров развития на Джай лок к предстоящему летнему сезону. В первую очередь следует решить вопросы безопасного нахождения детей в данных учреждениях, строгого соблюдения санитарных норм и недопущения несчастных случаев. Мы не должны допустить ни одного несчастного случая во время проведения летнего отдыха детей и подростков по вице-премьер. Отмечено, что 972 учреждения охватят 112 тысяч детей. В 818 пришкольных лагерях будет предоставлено трехразовое питание. В этом году планируется открытие 100 центров развития на Джайло в 30 районах республики. Все образовательные объекты будут под контролем медицинских учреждений и органов правопорядка. Вице-премьер-министр поручила создать в каждой области комиссии по распределению путевок в детские лагеря. Кроме того, поручено изыскать дополнительные финансовые средства для обеспечения более большего охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевками в детские лагеря и создать условия для творческого развития детей в период школьных каникул. В департаменте лекарственного обеспечения медицинской техники при Минздраве состоялось торжественное открытие нового офиса «Единого окна». Также состоялись презентации о ходе работ по внедрению электронной базы данных, лекарственных средств, механизмов регулирования цен на лекарства и не только. В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Алтынай Умурбекова, руководство Минздрава и ФОМС, представители фармацевтических компаний и наша съемочная группа. Во всем мире фармацевтическая отрасль является одной из наиболее стратегически важных и приоритетных сфер государственного регулирования. В этой связи правительством активно ведется целенаправленная работа по совершенствованию регулирования обращения лекарственных средств в целях улучшения доступа граждан к качественным лекарствам. Как отметила вице-премьер-министр Алтына Мурбекова, внедрение системы «Единого окна» является одним из важных компонентов электронного здравоохранения. Прежде всего, это очень, на наш взгляд, хороший антикоррупционный механизм. Во-вторых, это здоровые, прозрачные взаимоотношения с бизнесом, вот, создание для них условий с целью, чтобы затем был доступ к качественным лекарственным средствам у населения. Поэтому, мне кажется, вся эта проводимая политика, она, безусловно, в ближайшее время даст хорошие результаты. Самое главное, их почувствует население. В Кыргызстане государственное регулирование сферы обращения лекарственных средств предполагает в первую очередь выработку единой государственной политики. В рамках ее реализации в 2018 году были приняты базовые законы об обращении лекарственных средств и об обращении медицинских изделий. По словам генерального директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Гульмиры Шакировой, в целях реализации этих законов были разработаны и уже вступили в силу ряд нормативно-правовых актов. Именно в этих законах прописали эти нормы, Нормы, касающиеся новых правил регистрации лекарственных средств, нормы цены регулирования со стороны государства. Вот пятая статья по лекарственным средствам в законе об изделиях медицинского назначения. Шестая статья, что именно государство, правительство имеет право регулировать цены. Действительно, в плане регулирования цен мы немного отстаем от страны СНГ. По-моему, на сегодняшний день цена регулирования не введено в Таджикистане и в Кыргызстане, но у нас наступило время, время само диктует, и поэтому полностью подготовлен пакет, проект постановления о регулировании цен. Создание электронной базы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также поэтапный перевод взаимоотношений регуляторного органа с бизнес-сообществом поддерживает и Фармацевтический союз Кыргызстана. По словам его председателя Эрниса Асанова, работа департамента в этом направлении позволит обеспечить населению доступность качественных, эффективных и безопасных препаратов, а также повысить качество оказания медицинской помощи. Сегодняшнее мероприятие Дает еще возможность еще более сократить контакта поставщиков в плане сдачи регистрационного досье для экспертизы и получения всех запросов, которые требуются для завершения процесса регистрации. Я думаю, что это один из шагов, которые приведут к ускорению ведения национальной базы данных лекарств, где все население. Заинтересованные будут иметь информацию о качестве препарата, о цене, о поставщиках, о производителях. Стоит также отметить, что в целях улучшения контроля безопасности при применении гражданами лекарственных средств на сайте департамента открыта горячая линия с возможностью записи всех поступающих обращений, касающихся эффективности, безопасности и качества лекарственных средств для последующего анализа и принятия мер. Кроме того, разработана возможность подачи сообщения о нежелательных побочных реакциях на лекарственные препараты в онлайн-режиме. Тимур ЛТР Бишкек. В столице прошел флешмоб водителей за снижение штрафов за нарушение правил дорожного движения. В своей акции автовладельцы просили пересмотреть вопрос штрафования. Колонна автомобилей, автомобилей прошла маршем по столичным улицам. Подробнее в сюжете Айтул Кунсулпуевой. По словам водителя Исламбека Касымбекова, он очень спешил приехать на флешмоб водителей за снижение штрафов. Как признается автомобилист, он не против штрафования. Однако крупные суммы несоразмерны с его доходами и возможностями. Мы не против там, безопасного города, да, люди начали культурно ездить, да, безопасный город работает, мы за, за это, что, да, камеры стоят, меньше ДТП, но штрафы просто очень огромные, я понимаю, за пьянку или там человека сбил, или ДТП сделал, да, 17 тысяч, да, человек Осознанно сел за руль пьяным, он должен заплатить детям. Но ну, не мелкие штраф, У меня двое детей. Я сам работаю, таксую, поработаю частным извозом. И на меня накладка. За квартиру надо платить, детям садик надо платить. Каждый раз платить по 5 или по 3 тысячи сомов штрафу это вообще нереально. Собравшиеся на флешмобе водители отметили, что своей акции они надеются добиться пересмотра суммы штрафа с 3 тысяч до 2 или тысячи сомов, но, безусловно, не отменять штрафование. Я думаю, что к столь большим штрафам граждане еще не готовы. Можно было начать меньшей суммы, а потом уже повышать штрафование. Я пенсионер, получаю тысячу сомов в месяц. Недавно я нарушил ПДД. Пришло уведомление, что я должен оплатить шесть тысяч сомов. Для меня и моей семьи это большая сумма. Я не против штрафов. Наоборот, с началом штрафования на дорогах стало безопасно. Просто сумма немного завышена. В рассылках организаторов флешмоба в акции планировалось задействовать около 3000 машин. Однако ни самих организаторов, в числе которых общественный фонд «Элит Койгую», ни запланированных 3000 автомашин в день акции на месте не оказалось. Но, несмотря на это, собравшиеся водители решили проехать запланированный маршрут. Марш начался с пересечения улиц Чуй-Ауэзова. Флэшмоб автовладельцев должен был закончиться на улице Манаса, однако марш так и не доехал до точки назначения. Сотрудники ГООБДД остановили одного из участников акции за нарушение правил дорожного движения. Остановка флэшмоба чуть ли не закончилась потасовкой. По словам сотрудников ГОБДД, участника акции просили остановиться, так как его машина создавала затор на автотрассе. Однако водитель не подчинился требованиям милиции и поехал дальше. При этом, выехав на встречную полосу, создал аварийную ситуацию на дороге. Нарушителю на месте выписали штраф за неподчинение и за выезд на встречную полосу. На просьбу остановить свой транспорт водитель не отреагировал и поехал дальше. Кроме того, выехал на встречную полосу. Согласно установленным правилам, он обязан выплатить штраф. Я готов оплатить штраф за свое нарушение, но не согласен с причиной остановки. Отметим вопрос. Большой суммы штрафов за нарушение ПДД обсуждается среди граждан давно. Высказался по этому поводу и глава правительства. Премьер-министр Мухаммед Калыя Балгазиев поручил изучить вопрос корректировки размера штрафов за нарушение правил дорожного движения. По отдельным категориям возможно будет снижение. По другим категориям, если они не достигают своей превентивной практики, может быть наоборот будет рассмотрена ответственность в сторону повышения. Но это будет уже приниматься с учетом мнения граждан. Правительство правительстве подчеркивают, что окончательное решение по вопросу корректировки штрафов будет приниматься в рамках интересов граждан с учетом мнения перевозчиков и простых водителей. Кроме того, будут планово решаться вопросы, связанные с несовершенством дорожной инфраструктуры и проблемой с организацией дорожного движения. Сумма по различным категориям нарушений ПДД будет снижена лишь в том случае, если анализ покажет, что эти нарушения влекут наименьший вред на дорогах. Бишкек. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.